Всем привет! Вы на канале Drops Easy и сегодня продолжим рассматривать компанию Aleo. В прошлой части мы узнали, что такое Aleo, чем они занимаются, какую платформу они строят. Просто сейчас напомню, что они базируются по конфиденциальности виб-приложения VIP3. Технологии сохранения конфиденциальности изменяет то, как мы видим и используем наши данные. Вместо того, чтобы отказываться от контроля над вашими личными данными, VIP-сервисы будут рассуждать об этом, фактически не видя их. VIP-службам больше не нужно будет хранить конфиденциальные данные, и они вернут свою работу пользователю. Таким образом, ни пользователь, ни поставщик услуг не будут знать больше, чем должны, а контроль над личными данными останется за пользователем. Этот подход переосмысливает, как гарантии конфиденциальности предлагаемые сервисами, так и то, как пользователи думают о своих данных. Эта парадигма коренным образом изменит работу интернета так, как нам еще предстоит увидеть. В отличие от сегодняшних vip технологий криптография с нулевым разглашением предоставляет собой безопасную, совместимую и справедливую основу для интернета. Новые VIP-стандарты, основанные на этой технологии, предлагают пользователям выбор и смягчают последствия утечек данных. Например, вместо того, чтобы рисковать утечкой пароля пользователя, теперь пользователи могут хешировать свой пароль на устройстве, даже не отправляя свой пароль какой-либо VIP-службе. Это не только позволяет хранить пользовательские данные на устройстве, но и снижает накладные расходы на управление доступом и облегчает юридическую ответственность, которую сегодня должны нести VIP-сервисы. Во-вторых, это нулевое разглашение делает VIP-сервисы совместимыми. Например, сегодня брокерские конторы не только узнают полную историю транзакций пользователя, но и узнают, когда пользователь совершает сделку доступ к этим данным позволяет брокерским компаниям продавать ценную информацию третьим сторонам отказываясь от обслуживания определенных пользователей и даже опережать своих пользователей на бирже это серьезная и нереш... нерешенная проблема пользователи не должны надеяться что их брокерская компания ведет себя честно а регулирующие органы должны иметь доказательства того что брокерские компании придерживаются их стандартов третьих это отсутствие разглашения делает vip сервисы частными. Вип-службы не должны обладать данными пользователей. Чтобы предоставлять ценный опыт, пользователи должны иметь возможность взаимодействовать с vip сервисами без доступа к своей личной информации. Например, если брокерская компания не может узнать данные своих пользователей, они не могут нацеливаться ни на одного пользователя, будь то отказ в обслуживании или предложение несправедливой цены. Выбор передачи данных должен быть сделан пользователями. Это всего лишь пример того, что строит компания Aleo. Следующий шаг для вип-разработчиков. Aleo определяет новый стандарт для интернета. Он использует радикально новый подход к безопасности, конфиденциальности и владению данными. Пользователям больше не нужно жертвовать информацией, которую они никогда не смогут вернуть. А вип-сервисам больше не нужно рисковать, компрометации данных своих пользователей. Чтобы писать частные приложения на Aleo интуитивно и легко, компания создала Лео – первый язык программирования для формально проверенных приложений с нулевыми разглашениями. Лео гарантирует, что данные пользователей по умолчанию являются конфиденциальными и беспрепятственно работают в интернете. vip разработчик публикует свою работу в Aleo Package Manager то есть сокращенное PM, реестре, который свободно размещается и распространяет часто используемый код. С помощью Aleo PM-разработчики могут быстро импортировать пакеты для сборки нового вида приложений Сегодня компания выпускает новую функцию Teams, позволяющую разработчикам работать вместе. Довольно интересная компания, которая может действительно улучшить текущую ситуацию, будущую в приложениях ВИП-3 и сохранить наши конфиденциальные данные. Ну а на этом мы обзор закончим. Всем спасибо за внимание. Всем пока.